Привет, любители психологии! Вы когда-нибудь задумывались о вашем уровне эмоциональной зрелости? Эмоциональная зрелость определяется как высокий и соответствующий уровень эмоционального контроля и самовыражения. Возможно, вам интересно, есть ли у вас эмоциональные и социальные навыки общения с другими людьми. Может быть, вы хотите оценить свою эмпатию по отношению к себе и другим? Если да, то давайте начнем. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Выберите букву, которая резонирует с вами больше всего, а затем запишите каждую букву. Старайтесь быть искренними в своих ответах. Во-первых, как часто вы относитесь к себе как достойный человек? А всегда, Б в основном, Си неуверенный, Ди иногда или Никогда. Номер два. Как ты себя чувствуешь, когда люди говорят о тебе плохие вещи? А всегда чувствую себя обеспокоенным. Б в основном чувствуй себя обеспокоенным. С. я не знаю. Д, иногда чувствую себя обеспокоенным. Или Е, e, никогда не беспокойтесь. Номер три. Что вы думаете о своем отношении к себе? Ответ: Я всегда позитивно отношусь к себе. Б, я в основном позитивно отношусь к себе. C, я не знаю. Д, я иногда позитивно отношусь к себе. Или Е, e, у меня никогда не было позитивного отношения к себе. Номер четыре. Насколько вы осведомлены о ваших сильных и слабых сторонах? А, всегда. Б, в основном. В, неопределенный. Д, иногда. Или Никогда. Номер пять. Какова ваша реакция, когда вы сталкиваетесь с эмоциональным дискомфортом? Ответ: Я всегда стараюсь найти причину этого. Б: Я в основном пытаюсь найти причину этого. С. Я не знаю, какова моя реакция. Д: Я иногда пытаюсь найти причину этого. Или: Я никогда не пытаюсь найти причину этого. Номер шесть. Вы обычно мыслите с точки зрения других людей? А: Всегда. Б: В основном. В: Неопределенный. Д: Иногда. Или: Никогда. Номер семь. Берете ли вы на себя ответственность для вашего личного выступления? А. Всегда. Б. В основном. Си Не уверена. Д. Иногда или и никогда. Номер 8. Представьте себя в стрессовой ситуации. Ты всегда сохраняешь спокойствие. Б. В основном сохраняйте спокойствие. С. Я не уверен, что я буду делать в этой ситуации. Д. Иногда сохраняй спокойствие. Или никогда не сохраняй спокойствие. Номер 9. Вы ясно понимаете эмоции, через которые вы проходите. А. Всегда. Б. В основном. С. Не уверенный. Ди иногда или И никогда. И наконец, номер 10. Для достижения ваших целей. ты… А. Всегда направляй мои эмоции соответствующим образом. Б. В основном направляю свои эмоции соответствующим образом. С. Я не знаю, что я буду делать. Д. Иногда направляю свои эмоции соответствующим образом. Или Е. E, никогда не направляйте мои эмоции должным образом. Вы закончили отвечать на вопросы. Давайте подсчитаем счет. За каждый ответ А ставьте себе 5 баллов. За каждый ответ Б — 4 балла. За каждый ответ С — 3 балла. За каждый ответ на двойку — 2 балла. И за каждый электронный ответ — 1 очко. Суммируйте свои очки. И чем выше ваши баллы, тем больше, чем выше ваш уровень эмоциональной зрелости. Если вы набрали от 41 до 50 очков, у вас чрезвычайно высокий уровень эмоциональной зрелости. У вас есть замечательная способность смиряться со своей болью и оставаться с дискомфортом до тех пор, пока вы не сможете идентифицировать свои эмоции. Когда вы совершали ошибки, вы владеете ими и находите способы исправить ситуацию. Ты всегда знаешь, как поставить себя на место другого человека и проявить и сочувствие. Если вы набрали от 31 до 40 очков, у вас высокий уровень эмоциональной зрелости. В большинстве ситуаций вы подтверждаете свои эмоции и сопротивляетесь желанию игнорировать их или избавиться от них. Большую часть времени вы берете на себя ответственность за то, что ты сделал неправильно, и постарайся загладить это. Взгляд с точки зрения других людей, точка зрения, часто бывает легкой для вас. Если вы набрали от 21 до 30 очков, у вас умеренный уровень эмоциональной зрелости. Вы обнаруживаете, что способны контролировать свои эмоции в некоторых ситуациях. Более того, вы обнаруживаете, что иногда относитесь и понимаете людей, у которых другие взгляды, чем у вас. Но в других случаях вам может быть трудно это сделать. Если вы набрали от 11 до 20 очков, вы изо всех сил пытаетесь разобраться в своих чувствах и находите их слишком ошеломляющими, чтобы иметь с ними дело. Возможно, вам будет трудно это признать к своим ошибкам или извинитесь за них. Вы также склонны думать с вашей собственной точки зрения и может испытывать трудности с пониманием точки зрения другого человека. А если вы набрали от 1 до 10 баллов, вы изо всех сил пытаетесь контролировать свои эмоции. Вам может не хватать эмоциональных и социальных навыков, и у вас возникают проблемы с отношением к опыту других людей. Ты не любишь компромиссов и всегда хочешь поступать по-своему. Итак, каков ваш уровень эмоциональной зрелости? Дайте нам знать в комментариях ниже. Помните, что эмоциональная зрелость – это всегда непрерывный процесс. Это не та ситуация, когда человек достигает определенного уровня о самопонимании, однажды и затем остается статичным на протяжении всей жизни. Не каждый может проявить эмоциональную зрелость во всех ситуациях. Самое главное – это быть самосознательным и стремитесь каждый раз совершенствоваться. Дало ли это видео какое-то представление? Если да, то не забудьте оставить лайк и поделись с другом. Как и обычно, все ссылки приведены в описании ниже. Супер спасибо и до следующего раза!